приветствую всех и сегодня мы поговорим про blueprint интерфейсы что это такое э как его использовать да и где его можно вообще применить э ну скажу что blueprint интерфейс да он позволяет нам получить какую-либо информацию из э какого-то объекта и сделать им э единую логику давайте мы создадим blueprint интерфейс и посмотрим как это работает переходим вкладку вкладку blueprint и здесь находим blueprint интерфейс выбираем ну пускай будет new интерфейс давайте его откроем и здесь у нас есть функция ну давайте назовем ее как нибудь для проверки ну давайте пускай будет interact И добавив эту функцию до да, после добавления этого интерфейса в какой-либо эктор, мы можем уже вызывать event и прописывать логику для этой функции в принципе что мы можем сделать давайте создадим какой-то Эктор. blueprint класс actor и я покажу пример передачи информации ну пускай будет base interact actor давайте сюда добавим какой-то static mesh ну пускай это будет куб сделаем его поменьше И также давайте добавим сферическую коллизию для того, чтобы мы как-то смогли взаимодействовать с кубом. И теперь давайте добавим наш интерфейс. Мы переходим в класс Settings и добавляем наш New Interface. Мы добавили интерфейс и у нас слева уже появляется вкладка интерфейс, где у нас написана функция, которую мы создали, Interact. Теперь мы можем перейти uh, в Event Graph. Uh, давайте нажмем на сферу и сделаем здесь Add Event on Company on Begin Overlap. Uh, и здесь мы можем сделать следующее ну во-первых давайте вызовем наш функционал uh, вызываем interact add event interact то есть у нас появился такой интерфейс и здесь мы можем что-то сделать да ну, к примеру давайте напишем print String. Единственное, что да, нам здесь это не нужно. Теперь мы можем перейти в персонажа. Так, давайте здесь напишем интерект. И сделаем здесь. Ну, давайте синий цвет. И в персонаже. Давайте сделаем какую-то логику. Ну, к примеру, давайте на капсулу компонент event он компонент begin overlap, то есть мы будем а, соприкасаться с каким-то объектом. Эктор из эктора мы уже можем получить interact функцию message которую мы прописывали в объекте но также мы можем проверить да, есть ли у объекта этот интерфейс то есть для удобства чтобы к примеру если у вас будут разные интерфейсы да мы можем сделать DOS implement interface здесь выбрать new interface поставить branch И таким образом мы сначала проверим, есть ли интерфейс у Эктора, с которым мы соприкасаемся. Дальше, если у нас это есть, то мы вызовем функцию Interact. Compile Save. Давайте вытащим на сцену этот Эктор. Единственное, что ну, я бы его побольше сделал, Давайте сделаем размер побольше. Нажмем play. Соприкасаемся. И у нас э, слева да, мы видим то, что у нас пишется interact. То есть мы передали информацию от объекта к нашему персонажу. И таким образом... да мы можем, во-первых, отнаследоваться. Create Child Blueprint. Ну, к примеру, Base Interact Actor Child. да. Мы можем отнаследоваться. И прописать здесь уже другую логику. Event Interact. То есть мы его перезапишем. И здесь мы, к примеру, сделаем destroy эктор, да, мы удалим этот эктор. то есть у нас даже эти экторы наследуются, но логика внутри них от ивента interact она будет разной давайте нажмем play то есть мы подходим к этому эктору, у нас пишет слева вверху interact да, мы подошли, у нас написала interact, мы подходим к этому эктору и он удаляется то есть таким образом нам Интерфейс позволяет вызывать логику, не используя касты, во-первых. И, во-вторых, мы также можем проверять наличие этого интерфейса у эктора. И также мы можем как-то взаимодействовать с объектами, передавать информацию, в принципе, вне зависимости от того, какой это эктор. Нам достаточно лишь того, что у нас будет этот интерфейс в нашем экторе, и э, прописана логика, да, какая-то взаимодействие. А, и также хочу сказать, что неважно, да, ш, какой эктор мы можем, не знаю, какой эктор здесь есть. Здесь, наверное, нету. Давайте просто создадим, к примеру, еще какой-то эктор. Ну, давайте черректор. То есть черректор. Э, давайте поставим сюда mesh. мышь и добавим сюда также интерфейс мы просто добавляем так new интерфейс и в ланграфе мы также пишем interact event interact и здесь к примеру что мы можем сделать ну, можем сдвинуть этот объект на определенные координаты. То есть возьмем get vector location. Дальше возьмем set. Хотя давайте сделаем move component to. Время 1. плюс, ну и сдвинем, к примеру, по оси Z на 100, ну к примеру, да. И теперь мы также можем выставить это на сцену. Нажмем play. Да, у нас это базовый эктор. Этот эктор, который удаляется у нас, наследуется от этого эктора. Ну а этот эктор у нас а, является эктором с какой-то логикой. Ну единственное, что у нас здесь а, нужно прописать взаимодействие. А, давайте я покажу взаимодействие с помощью... А, так, это мы с помощью оверлапа. И также мы можем сделать с помощью... Лайн трейса или сферического трейса. Давайте на клавишу E мы сделаем Line Trace. Хотя давайте сфер. Сферический трейс. Будем пускать его от камеры. get word location то есть локация в мире плюс мы подключаем на старт локацию плюс forward вектор умноженный uh, на флот давайте 1500 радиус 5 Compile сейф uh, Здесь hit. Делаем break hit result. И здесь мы в принципе можем вызвать просто interact message. interact message у эктора, с которым мы сталкиваемся. Так, единственное я не вижу trace. Нужно сделать For duration. Uh, for duration. И поставить нашему new blueprint uh, столкновение. Ну, давайте на капсулу можно поставить столкновение. Collision, Collision, Collision Preset, Блок All, ставим, Play, и мы взаимодействуем, да, у нас персонаж поднимается. То есть мы имеем на данный момент три объекта у которых есть единый интерфейс с помощью которого мы можем вызывать разную логику поведения у объектов то есть у данного объекта мы вызываем то что он поднимается по оси z на 100 этот объект у нас удаляется этот объект просто пишет текст то есть и таким образом мы можем передавать информацию между блупринтами у нас может возникнуть проблема в том, да, что мы можем вызвать конкретный функционал, передать какую-то информацию с помощью конкретного функционала внутри эктора, но наш персонаж да, как бы не совсем получает какие-то данные от этих объектов. Да, он просто вызывает функцию и как бы все эта функция выполняется в векторе но наш персонаж он не может получить конкретную переменную до да, конкретные какие-то данные а только вызвать функционал для того чтобы мы могли передавать данные нашему персонажу мы можем сделать банально какую -то информацию на выход если мы добавим информацию на выход давайте сделаем это ну пускай будет текст текстовая информация перейдем в эктор и здесь у нас уже наш event не является ивентом то во первых он теперь является функцией, то есть мы его можем открыть как функцию, и здесь мы можем уже передать конкретные данные для нашего персонажа, ну либо какого объекта. Давайте сделаем Promote to Variable, пускай будет текст, так, Compile save. ну и давайте напишем здесь Interact. У базового объекта да у объекта который у нас отнаследовается мы можем давайте вызовем ту же логику да только класс settings ну давайте класс default класс default текст здесь мы назовем interact child ну то есть мы вызовем другой текст да мы здесь подали переменную текста и в child blueprint мы подадим другой текст ну то есть какая-либо другая информация которая касается конкретно этого эктора ну а в персонаже Единственное, что в этом персонаже мы, в принципе, можем также вызвать эту логику. Давайте я открою Interact. Так, Event Graph. Это мы скопируем и поместим сюда. Единственное, что здесь компонент движение компонента не сработает, поэтому нам нужно будет здесь добавить ивент add custom event move component. И мы его вызовем в интеракте. Мы можем здесь вызвать функцию MoveComponent, которая касается нашего ивента, который двигает персонажа. Так, и вызовем какой-нибудь текст. Ну пускай будет usable. То есть мы можем вызвать функцию, да, и также мы можем вывести какую-то либо информацию. Ну, то есть то, что мы, к примеру, использовали, да. А, теперь мы можем это проверить. Мы можем.. Нажать play. Давайте попадем. Как мы видим, да, у нас функция проигрывается. Единственное, что мы добавим персонажа, да, то есть мы получаем эту информацию. И мы можем уже с этой информацией что-либо делать. Мы можем сделать, к примеру, print string. И вывести хотя зачем нам print текст print текст и выведем давайте оранжевым цветом на экран информацию, да, то есть мы взаимодействуем и у нас пишет useable, то есть что касается этого эктора, мы можем подойти сюда нажать и у нас будет писать Interact. Подходим сюда, и у нас пишет Interact Child. То есть у Child да, и у основного его родителя у нас как бы логика одинаковая, мы просто меняем информацию. У другого же вектора, да есть функционал, и мы можем также поменять логику. И дописать какой-то дополнительный функционал ну конечно же мы ему в эктор можем также дописать дополнительный функционал сектор. ну к примеру сделать destroy эктор Нажмем play, да, и мы можем взаимодействовать с объектами с помощью нашего интерфейса. Надеюсь, объяснил более-менее понятно. В принципе, здесь ничего такого сложного нет, да, то есть мы просто передаем какую-либо информацию и взаимодействуем с объектами. В принципе, вне зависимости от их наследований, да, Мы можем также менять эти интерфейсы у разных векторов, добавлять новые и как-то с ними работать. То есть это такие примитивные примеры, которые, я надеюсь, вам помогут понять, как это работает. Поэтому, если вам было полезно видео, поддержите это видео лайком, комментарием. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. И всем пока!